Короче говоря, неизвестный номер. Это был обычный день. Я, как всегда, маялся хернёй. Как вдруг, откуда не возьмись, мне <связывается> позвонил какой-то номер. О! Алло. Да. Кто это? Ты нас не знаешь. В смысле? Прямо. К памятнику. Куда идти? К памятнику. А я не пойду. Ну ладно. А если я не пойду, что будет? Мы тебя убьем. В смысле, если я пойду, вы мне получается тоже должны убить? Нет, Нет, мы тебя не убьем. Не бойся. Окей, сейчас. Жду. Но вы меня не убьете, да? Нет, не убьем. Вых... Так вот, немного позже ты что нас э, за дебилов держишь? Ты до конца сначала, да слушай. Через некоторое время оставалось примерно метров 100-200 до самого памятника. Я шёл не спеша, потому что в этом было, не было никакой необходимости. Я вас вообще не вижу, я около памятника. Я да? Поговорив с незнакомцем, я так и не понял, где он находится, и решил посмотреть одно место. Нет. Незнакомца долго не было, и я решил подождать, пока он сам подойдет. Я отрубился. Я лежал и ждал до того момента, когда меня потащил этот незнакомец. Если хочешь увидеть предложение, поставь лайк, подпишись на канал, оставь любой комментарий и жди вторую часть.